Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Валкон. И сегодня мы поговорим о духах. Расскажем и ответим на вопросы, вообще существуют ли они и какое влияние они оказывают на нашу жизнь. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. В одном из выпусков мы рассказывали о книге «Домострой». В «Домострое» описано, что главным хранителем дома является «Домовой». И как он влияет на нашу жизнь и что он делает на самом деле. Домовой ⁇ это тот хранитель нашего очага, нашего дома, энергетики дома. Бывает иерархия. Вот помните, у нас был один из сюжетов об иерархии. И вот в этой иерархии как раз духи занимают одно из положений, которое помогает людям в их мире жить комфортно в доме так почему кто не такие духи сколько их этих духов по нашим исследованиям сакральным мы получили информацию что 48 родов духов которые охраняют землю создают благоприятную среду обитания для человека и для природы вспомните когда вы идете в лес то там живет кто леший когда вы идете на реку все обычно говорят о ком о русалках но русалка вспомните стихи пушкина на ветвях сидит а в воде это существует навка которая является духом воды реки в морях свои духи помните бога не который или его греки переименовали в Нептуна, а ему подчиняются различные духи и те представители, которые живут в водной среде, в водном мире. Вспомните сказку как раз огонь, вода и медные трубы, которые показывали в Советском Союзе. Так вот, духи, духи, которые нас окружают, они имеют различный вид. Я вам сейчас покажу один из рисунков духов который нарисовала одна из художниц. Вот видите, как он выглядит. Они ростом около метра пятидесяти и осуществляют разные дела. Например, гремлины занимаются техникой, а тот же полевик или тот хранитель полей, он хранит растения, хранит в целости землю. Бывают хлебники, кто держит скотину. И мне бабушка рассказывала, когда... Дедушка, по словам дедушки, заходившего в хлебник, он видел там небольшого росточка, как я вам показал, как будто бы человека, который ухаживал за коровами, гладил их, а он его видел в яве. К чему они стремятся, духи? Они стремятся к тому же совершенствованию духовному. И духи могут переходить в более высокие иерархии, в том числе и в человеческую. Но по их пути духовного развития, так как духи стоят ниже человека, они слушают человеку. Демоны название демонов. Но вот в христианской религии их называют можно сказать, негативным проявлением. А когда мы этот вопрос исследовали, то оказывается, демоны это та иерархия, которая стоит выше духов, то есть домовых вот их родов, домовых, которые следят и за природой, и за нашим домом, за лесом они выше, они, у них профессия или должность, которая им позволяет управлять стихиями. Вот, например, демон звездных лучей. Он проявляет себя в управлении энергией звездных лучей. Или вот все наши, как в науке говорят, четыре основных взаимодействия, гравитация, электромагнитные взаимодействия и прочие, это есть тот, Демон, который управляет, сутью его являются вот эти взаимодействия. Если с ним договориться, а с ним можно договариваться. И мы вспоминаем ту историю Атлантиды, которая погибла, когда жрецы, пошедшие по технократическому пути, использовали силы стихии. А вот эти силы стихии являлись демонами, они с ними договаривались, и таким образом разрушили Землю. Здесь я хочу сказать одну такую маленькую вещь. Чем отличается вот в таких сакральных мистических кругах колдун от мага колдун может управлять демонами и силы их но он запускает процесс управления но не может его остановить волшебная лампа аладина вспомните фильм такой интересный вот этот демон которого вызывали мог все делать совершать чудеса действительно они это могут делать ну так с мистической точки зрения а Маг, он выше кладуна стоит, потому что он запускает процессы и в любой момент может его установить. То есть он имеет возможность управлять процессом вот этих тонких взаимодействий. Наш подписчик задает вопрос. Осветите, пожалуйста, тот перекос, который осуществили жрецы Сета в семейных отношениях. Почему сейчас женщины имеют больше прав, чем мужчина? И вот этот перекос в, семейные, в семейных отношениях ведет к развалу практически отношений в обществе и в социальной среде. Здесь я хочу напомнить вам всем еще раз, много раз буду повторять, что социальная среда обитания формирует характер человека, о чем говорил Борис Константинович Ратников. И если вы задумаетесь над этим, то тогда у вас в жизни правильное отношение как раз к, и создание социальной среды вашей гармоничной приведет вас к здоровью. И в данном случае, отвечая на вопрос нашего подписчика, я хочу сказать следующее, что те планы, о которых мы говорили на канале Техногон, подписывайтесь на наш канал, там мы много об этом говорил Почему? Технограды, жрецы сета разрушают отношения между мужчиной и женщиной. Мужчина – это дух, он несет духовную энергию в мир. И он должен вести за собой женщину. Женщина – это основа материальная, и вот эта энергия земная в ней заложена, которая дает фундамент для мужского развития. Но мужчина ее по духу должен вести вверх. А соединение сердечное между мужчиной и женщиной через сердечное тепло и создание семейного союза ведет к гармонии, к гармоничному пространству, которое они создают, призывая к себе чада, которое будет по их потоку проявляться в миру в нашем вот эти тонкие взаимодействия которые нами утеряны и утеряны большинством наших людей все должны знать напомню вот те миры которые рядом с нами они живут также по конам по сакральным знаниям которые передаются из поколения в поколение в нашем мире есть несколько миров и семь из них находятся в минусе то есть в антимире опять а в плюсе в мире в нашем в свете а чем отличить например приходит к вам дух какой-то незнакомый у вас мурашки по спине бегают как отличить он с добрым намерением или с недобрым а отличить очень просто если вы его увидели почувствовали то те Духи, у которых красные глаза, они относятся к антимиру. Но это те бесы и черти, например. Те же духи. А те, у которых зеленые глазки, это домовые. Те наши помощники, которые живут рядом с нами, создавая гармонию домашнюю. А мытарь приходит, но он в виде человека. Но вы сразу почувствуете, что он вампирит энергию вашу. Мытерь это душа, не ушедшая в сваргу или не ушедшая в славь. Это та душа умершего человека, который ходит здесь на земле. Можете посмотреть фильм «Призрак», очень хороший американский. Про это там очень хорошо показано. И показано духи, которые забирают те противные души людей, убийц, например, куда их отправляют. Очень интересный фильм, рекомендую, очень образно и правильно там это показано. В нашей э, жизни много-много таинственного, много неизвестного, но ничего не надо бояться, друзья. Вы просто всегда спрашиваете, когда перед вами появляется кто-то или что-то, чего вы не понимаете, не знаете. А ты кто? И во всех мирах есть правила всегда он должен ответить кто он назвать свое имя или уйти молча поэтому ничего не бойтесь всегда разговаривайте разговаривайте с добром и будет вам добро и будете вы счастливы и жить в гармонии рядом с духами которые нам помогают на сегодня я с вами прощаюсь задавайте свои вопросы если вам что-то непонятно присылайте свои комментарии Присылайте свои фотографии или те чувства, когда вы видели духов, или вы их лицезрели, или разговаривали с ними. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичазар и Вести Волкон. Всего хорошего. До свидания.